Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Трех руководителей государственной регистрационной службы поместили в СИЗО ГКМБ до 15 июня. Решение вынес накануне Первомайский суд Бишкека. Ранее ГКМБ сообщил, что трое чиновников ГРС задержаны по факту коррупции и аффилированности с компанией-победителем тендера. Арестованы заместитель председателя ГРС Руслан Сарыбаев, статс-секретарь ведомства Даниар Бакчив и директор ГП Инфоком Талант Абдулаев». Напомним, сотрудники ГРС попали под подозрение в сговоре с иностранной компанией. Как сообщает ГКБ, чиновники ездили за рубеж за счет компании, которая выиграла у них тендер на поставку бланков биометрических паспортов нового поколения. Должностные лица подозреваются в преступном сговоре с представителями иностранной компании, интересы которой они отстаивали, игнорируя требования закона о госзакупках. При этом установлены устойчивые связи бывших и действующих руководителей ГРС с представителями выигравшей тендер компании. Ведется досубдебное разбирательство по статье 319 «Коррупция». Генеральная прокуратура зарегистрировала факт в едином реестре преступлений и проступков. Накануне в ГРС официально прокомментировали задержание своих сотрудников, отметив, что они действовали в рамках закона. АКС ГКМБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с ЭВР МВД задержан с поличным при получении денежных средств в размере 40 тысяч сомов заместитель начальника по оперативной работе ОВД Джаильского района Чуйской области в звании подполковник милиции. Установлено, что задержанный вымогал 5 тысяч долларов США у инспектора ООБДД ОВД Джаильского района за положительное решение по ранее зарегистрированным материалом в до досудебного производства. Досудебное производство зарегистрировано в АИС и РПП. Задержанный во дворе СИЗО ГКМБ ведется следствие.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 ближайшим качеством и в установленные сроки. В Бишкеке состоялось четвертое заседание министров транспорта Тюркского совета. Участниками встречи были обсуждены предпринимаемые меры для облегчения транспортных и транзитных операций между государствами-членами, а также вопросы об упрощении тарифной политики и административных процедур. Также было обсуждено развитие транспортного партнерства между государствами-членами Тюркского совета и Узбекистаном, Туркменистаном и Венгрией. Кроме того, были рассмотрены и обсуждены вопросы подготовки логистического форума, Который будет организован в текущем году в Октау. Продолжение темы материали нашей съемочной группы. В ходе четвертого заседания министров транспорта Тюркского совета представители профильных ведомств Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Турции и Венгрии выразили свою заинтересованность в развитии Транскаспийского коридора. Как отметил генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев, на прошедшем в сентябре прошлого года шестом саммите Тюркского совета главы государств-членов призвали соответствующие институты предпринять необходимые шаги для координации усилий для развития международного Транскаспийского коридора как эффективного и устойчивого маршрута между Востоком и Западом. В самом деле, сегодня появились новые э, центры, э, новые экономические центры в мире. Э, с, с учетом этого, значение наших стран, которые прямо вот лежат на э, главном транспортном э, коридоре мира, ну, это был бывший шелковый путь, вот наши страны расположены вот на этом на этом маршруте. Э, с одной стороны, они могут извлечь э, большие выгоды из своего расположения э, и роли в обеспечении вот, э, транспортного транспортного в новых экономических и транспортных условиях в мире, в то же, и в то же время оказать э, существенное влияние на вот, перспективу развития вот этих коридоров. В ходе заседания министр транспорта и дорог Кыргызстана Джанат Бейшенов сообщил, что государство Тюркского совета имеет все шансы стать межконтинентальным транзитным мостом, соединяющим экономические и транспортные коридоры Китая, Центральной Азии, России, Кавказа и Европы. Он также отметил, что сегодня Кыргызстан, граничив с Китаем одним из лидеров мирового экономического развития, имеет современную транспортную инфраструктуру, интегрированную в Великий Шелковый Путь. За последние семь лет грузопоток увеличился более чем в два раза. И В ближайшее время Кыргызстан планирует строительство логистических центров на пунктах пропуска Кыргызско-Китайской границы Торугарта и Иркиштан. По вопросу демонстрационного автомобильного пробега вдоль транскаспийского транспортного коридора, считал бы целесообразным начать пробег с действующих логистических центров, находящихся на границе с КНР. Также участниками заседания были обсуждены меры по развитию процесса сестринских портов между Бакинским, Октауским и Самсунским морскими портами Тюркского совета. К настоящему времени при ССТГ были проведены две встречи сестринских портов. Третье совещание состоится в текущем году в казахстанском Актау, где также пройдет логистический форум Тюркского совета. Очень благоприятный значит, климат создан вот в этих портах наших Актау и Хрук, поэтому мы... Приглашаем все транспортные логистические компании к тому свидетельству, что 16 и 17 мая мы проводим в городе Ахтау международную конференцию с участием логистических компаний, портов по обратиму всех. Там будут принимать участие порты и представители логистических компаний Китая, других стран. Стоит отметить, что по вопросу присоединения Кыргызстана к меморандуму о взаимопонимании по Сестринским портам, наша страна изучает возможность присоединения с сухим портом к данному соглашению, учитывая растущий торговый поток по оси Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Кроме того, был обсужден вопрос открытия авиарейса ош стамбул по которому стороны нашли взаимопонимание. К мероприятию Тюрксой в Южной столице готовятся и модные дизайнеры. Назгулькарова, Карова, основатель бренда Кэштэ, который уже на ура принимает в Европе, представит гостям фестиваля свою коллекцию, стилизованную под национальную, но подходящую и европейским женщинам. Модный сюжет подготовили мои коллеги. От такого наряда, современного, но в то же время с утонченным национальным колоритом, не откажется любая модница. Одежда с национальным колоритом все более популярна в Европе, говорит дизайнер Назгулькарова. Свою коллекцию она представит на показе в рамках мероприятия «Тюрксой». «Мы представим костюмы, платья чапана в современном виде. Их могут носить все, в том числе и европейцы. Будем очень рады, если гостям понравится». Кыргызстанский дизайнер уже стала лучшей среди сотен домов моды в Ташкенте. Ее коллекция без сомнений найдет отклик в сердцах модниц Тюрксой, Уверенный дизайнер. «Мы уже готовы к показу Ваше. Надеюсь, что гости обязательно заинтересуются нашей коллекцией и приобретут что-то себе. Наши коллекции уже были оценены на международных модных показах. Из Италии были отличные отзывы». Платье Назгулькаровой сегодня носят не только в Кыргызстане и в ближнем зарубежье, но и в Европе. Она успела продать десятки коллекций, в том числе и в Италии. «Вот такой особенный чапан мы недавно подарили Валентине Шевченко». Показ модных коллекций современных дизайнеров пройдет в Южной столице в рамках мероприятия «Тюрксой», которое официально стартует в Аше 20 апреля. Участие в них примут десятки домов моды из 20 стран мира. Алена Смирнова, Самара Асанова, Таир Амаджан Улу ЛТР. Ош.